Как определить, была ли порча родовая, если в живых уже людей нет? Точка. Первый. Значит, как определить? Доволь, Довольно-таки сложно определить, но можно. Первый способ это диагностика. Прийти к специалисту по диагностике на картах ли, на тарах ли, на рунах ли, на бабах ли, на палочках ли на ядзине ли, без разницы чего и продиагностироваться, есть ли родовая порча, осталась ли она еще пока в сознании. То, что в живых никого нет, это, конечно, очень сильно, с одной стороны, мешает получить информацию, а с другой стороны, облегчает ситуацию, потому что считается, что умерший, он уносит часть своих проблем с собой. Своих проблем. Вот, поэтому, вполне вероятно, что то, что они все умерли, для тебя является не горем, а благом. У тебя есть возможность начать все с чистого листа. Ты-то выжил. Значит, все возможно исправить, просто считать, если род был очень сильно порчен и их всех уничтожили, а тебя нет, считай, что на тебе закончилось проклятие седьмого колена. Вполне вероятно так. И у тебя есть возможность начать все с чистого листа. Да, ты с обновленным сознанием. Да, родовой силы у тебя никакой, но у тебя есть реинкарнационная сила, почему-то не используется другой стороны, да, тебя род не поддерживает, но обратная сторона медали, и ты роду ничего не должен абсолютно свободен в своих действиях, он может присоединяться к любой системе, ты не обязан например, быть христианином, как все твои, присоединяйся к любому богу, он возьмет тебя, не выкупая тебя у твоего рода. То есть у каждой медали две стороны,